бисмилля ассаляму алейкум дорогие братья и сестры сегодня ходил в отель вот этот пятизвездочный отель Millennium. что в районе аннасим у нас год назад здесь паломники были от компании хач центр более 100 человек и альхамдуля аль отель понравился и вот сегодня я ходил, встречался опять с руководителями по продажам, разговаривали с ними по поводу отеля, по поводу дальнейшей работы, как дальше будет. Хотел рассказать про визы на Умру. Дай аллах, дай аллах, чтобы в феврале открылась наконец-то эта возможность. Наконец февраля хотя бы, даже если откроется, это будет хорошо. Но у Умры у нее жесткие условия. Во-первых, стоимость пакета виза заходит. Отель Мекки-Медины. Потом трансфер, который вас будет от аэропорта до аэропорта встречать и провожать. Потом там питание должно быть. Минимум 3 дня, которые во время карантина. В общем, это все отразится на, уже на визе. Это отразится на визе. но ну, Естественно, уже еще э -э налоги здесь какие есть. Это мы уже все увидим, когда нам дадут доступ к системе Визар Тульхач. Для этого все туроператоры должны сейчас подготовить пакет документов как обычно все это заверяется, заново договора составляются и потом откроется доступ потом откроется доступ где уже ты сможешь все видеть, что же входит какие налоги, какие там расходы и у тебя выйдет в конечном итоге у тебя выйдет себестоимость визы но уже не будет как раньше что просто визу получили и люди сами приехали и уехали нет такого уже не будет во первых группа должна быть группа паломников <coughs> там правда правда я заметил что есть э, индивидуальные заезды индивидуальные заезды это есть вип-персонам там конечно отразиться на транспорте потому что придется отдельно транспорт нанимать а это джип какой-то или там минивэн там в общем есть четырехместный шестиместный восьмиместный десятиместный 12 местный там и автобус автобус на 25 человек то есть на одно на двух креслах будет один человек сидеть значит у нас автобус автобусы очень дорогие я посмотрел в системе 5 500 в реалах это полторы тысячи долларов автобус на круг дается Например, джида Мекка, Мекка Медина, Медина, аэропорт Медина. В пакет не входит, в пакет не входит. Сейчас Визар Турхач запретила как бы мазароты. Мазароты что такое? Это уход посещение, Арапа посещение, Муздалифа. Это все экскурсии запретила Министерство по хаджу. Потом, когда только приезжает группа, три дня она находится в карантине. Из-за этого я пошел в пятизвездочный отель, чтобы узнать, какое положение, какие вот комнаты, вот сами наблюдаете, все вот эти фотографии не просто здесь мелькают, а для того, чтобы посмотреть, чтобы три дня люди сидели в отеле, они хотя бы наслаждались, что внутри отеля там есть и уроки где проводить, есть лекции где проводить по умре, есть где спортзал даже, вайфай, залы, там кофешопы, то есть три дня хотя бы, чтобы у людей как бы была какая-то интересная программа для этого нужно составлять туроператорам программу на три дня людям не просто там сидеть и также питание там три дня должно быть включено три дня питание трехразовое. это и того и того виза сами понимаете уже все это отражается на себестоимости визы баракаллау фейкум вадя закумулау хайран